Всем привет, друзья! Ну или доброй ночи, или добрый вечер. Ксюнька, включи свет, пожалуйста, на улице. Сейчас мы включим свет, чтобы немножко нам было светлее и понятней. Качество съемки, конечно, не очень. Но повесили вот такую лампу мы во двор и стало намного приятней. Съемку веду без фонарика. Ночь на улице жесткая. Вот видно, что у меня от фонарика. Все уже, наверное, спят. Пройдемся мы, погуляем по двору или дворовой территории, на ночь глядя. Я люблю здесь жинки с кофе, вечером выйти, соседей нету, соседей почему-то, свет не горит. Выйти с чашкой кофе, пускай здесь еще не доделано, еще работает огромное количество. Ну, все упирается в денежные средства, друзья. Все упирается в нашу жизнь, к сожалению, здоровье. И денежные средства здоровья здоровья здоровья здесь мы начали делать вот так то есть вот это перила мы убираем здесь мы тоже убираем и в выливаем ступеньки полукругом до этой стенки залили мы вот одну ступенечку проложили блок здесь на цемент и вот здесь не блок а вот бордюрную плитку которая была у нас дорожка в вечность вот здесь вот дорожка была у нас здесь уже будут у нас грядки завтра мы это все спилим дожди не позволяет нормально это все быстренько сделать Но делаем по мере возможности там пришли нам закупки для украшения нашего дома на зиму поэтому поэтому как-то так так сейчас ходим по быстренькому в крольчатник Цветут Жизнь, слава богу, продолжается кого-то может сейчас печаль на душе кого-то радость Но если мы не будем улыбаться один одному ну, Тогда всем идет просто грустно И печалька во всех Поэтому сюда, друзья, улыбайтесь неважно что на душе неважно как тяжело или больно Жизнь, мать, ее одна Мы же не коты мартовские Что завтра все поменяю завтра все сделаю по-другому завтра будет уже завтра поэтому думаю пройдусь вместе с вами так чтобы сюда мы приобрели прозрачные наклейки разных цветов будем наклеить фонарики чтобы немножко уменьшить количество света лампочка и так там на 3 ватт висит поэтому уже меньше 3 ватт ну что же есть под е 27 ну, а вот здесь уже, видите, свет дает свое дело. Сейчас ходим к парчукам. Родители привезли еще гробузов нам, чтобы кормить своих свинок. Варим же каши. Каши, каши. Без каши как никуда. Так, вот здесь есть потайное окно, друзья. Мы сейчас их увидим. Плохо видно, блин. Но сейчас. сейчас мы это исправим. Здесь свет тоже включается. Так... Вот этого кабанчика планирует у нас забрать. обмеривала его я в порядке 100 килограмм, Плюс-минус. Вот такой вот кабанчик. Завтра загон будем чистить к вечером. Свинка одна закопалась. Так, это оказалось сомнительное, поэтому я перестраховался и загнал ее сюда в кабаночку на перепокрытие. Ну а там бок батька будет видно. О, видите инструмент, капаница советская. Чистить очень удобно их на эти. А, кормушки, фаилки. Кормушки, порилки. Вот это а свинка. А это рекс. Рекс. Вот и тут и останешься. Котопёс. Ты идут сейчас и останешься. Ну там прожектор повесили. Сейчас все освещается. Ну. Там темнота. Ну, темнота вдруг молодежи. Так, сейчас мы здесь включимся раз два, заходим заходим заходим Ну, пацаны как сюда жизнь радуется жизнь радуется вчера мы сюда посадили так привезли нам кролика со вздутием как вы видите начал что-то употреблять в пищу Сена хочет жить. Залили ему сегодня вечером молочной кислоты 80% 5 кубиков в эквиваленте, то есть норма была 5 кубиков на эту большую голову Ну или маленькую голову, как можно назвать, как, как не назовите 5 кубиков, раствор был на 1 литр 2 кубика 80% молочной кислоты Здесь мы отсадили первородка Первородка уже поместная то есть мама была, мама была черная, а папа был серебро. И вот такое вот получилось у нас чудо Юда. Гнездо, смотрю, уже натаскало, лоток лежит и накакала. Будем завтра убирать. И по это... Так, так, так, так. Здесь у нас здесь малыши вышли из гнезда. Вышли из гнезда. Уже болтается тут. Здесь вот так сидят, без решетки. Здесь мамка одна, а в ближайшее время. Идем дальше. Здесь две сукрольные, но для экономии места они сидят вдвоем. Здесь одна сидит, только отлучили мы малышей от нее, поэтому сейчас буквально три дня и будем перепокрывать, потому что на 20 сутки, к сожалению, не покрылась. Вот это все еще не может родить. Прощупывал я ее. Ну, там уже трендец, там они такие уже колдебасы. Одуреть. Так. Здесь тоже малышня. Здесь у нас сидит три крольчихи. Это серебро аршанское. Вот это поместная крольчиха. Мама тоже была черная. А папа был серебро. И вот там тоже поместная крольчиха. Вот там тоже. А мама была серебро, а папа был черный. То есть вот так вот. Так, здесь у нас была еще одна крольчиха. Мы ее с ней продали. Приезжали люди, забрали сукроль. Ну, уже сукроль была дней 20, потому что даже они ну, прощупали и убедились, том, что она сукрольная. Так, мать, молите отсюда, душа, убежите. Бульбу, как вы видите, поварили трошки, там осталось немного, и там. То есть свинки кушают, кушают, еще раз кушают. Так. сейчас мы пройдемся по молочни. Так, здесь у нас на откорме три э, мамки. Посмотрим кого-то. Скорее всего, эту мы будем случать. Это будет, скорее всего, мясо, если никто не возьмет. Пацанчик мясо. Один боец бьется, поэтому оттаскал сюда сена, э, Поэтому будем убирать. Вот такое серебро. Это чистое. Здесь тоже у нас серебро. Просто еще молодое. Повесил им большую кормушку. Не хочу ни с кем мешать, чтобы уже не путаться. Вот оно все, гнездо такое. Здесь тоже серебро. Малыши совсем. Это помесь. А, между прочим, уши видите, какие огромные просто. Папа был, грубо говоря, белый, панон и строкач. Поэтому такой помесь на здоровый, огромный. А мама была серебро. Нет, обыкновенная. Получились все вот такие интересные. Мама была НЗБ, Так И здесь у нас еще. Здесь у нас еще один. Поместный мальчик. Это не серебро. Мама была серебро. нет, мама была поместная, папа был серебро. Получилось вот такой. А всех девочек забрали почему-то. Здесь поместная одна девочка, два чистых серебра. Вот такие красавицы, попки такие. Две девочки и здесь малышня. Малышня. Мамку сегодня у нас и купили. Малышня осталась. Кому нужно вот такие 10 рублей кроличата. Ну, поместный не знаю, кому нужен не нужен. Те по 50 отдам без проблем. ну Эти тоже малыши, малыши Ну, Это десятка, это двадцатка, это 25, это на мясо. Ну а тут приезжайте смотрите, если кому-то что -то нужно. Всем насыпала третикали сегодня. Третикали, ну, дешево и сердито. По поводу комбикорма предложили мне гранулятор 5000 белорусских рублей. Ну, как вы понимаете у нас трое детей с женкой поэтому для нас сумма в 5000 белорусских рублей сейчас честно не посильна. но там есть опция такая у этого человека как я понимаю взять в аренду поэтому я в хозяйство планирую взять пару тонн зерновых если получится конечно же выписать и взять его в аренду загранулировать хотя бы на какой-то промежуток времени иное количество зерна бочка у меня есть вот оно, кролиководство на улице часов 8 нет, раньше часов 7 с работы недавно приехал я даже не переодевался ковырялся тут на улице ну, зашел, честно, работы было ну, если не считать его то работа было тут 10 минут, честно пройтись, проверить ну, то есть да нормально, господи кролики, кролики, то говорят кролики так, Мельницу новую себе не брал, поломалась, пацан, еще один пацан, у него был клещ, обрабатывал я ухо йодом, э не покупал никаких ивенметинов, не колол, э как-то все туда-сюда-сюда-туда, -сюда просто купил баночку йода и залил ему 2-3 кубика. Ну, На этой позитивной ноте, друзья, всем счастья, семенного получия, мирное небо, над головой. Всем пока, друзья.